Всем доброго, бодрого дня, дорогие друзья. Пятница, это значит то, что FIFA прогноз снова в эфире. И как всегда мы в студии, Роман Принцков, Игорь Белоногов, Игорь. Привет, салют. Финал сезона. Да. Что, что, что у нас? Какие матчи играем? Где чемпионов еще не определены? Ну. Не самое определены. интересное, короче. Немного где, но самое интересное это Италия, где впервые за за очень много лет, короче, Милан очень близок к тому, чтобы стать чемпионом. Это самая интрига, поэтому мы решили вновь попробовать. Милан сделать. Да, причем предыдущий матч мы угадали, прям точный счет. 2-0 Милан одержал победу. В реальности точно так же и было. Так что посмотрим, как они сегодня с Сосуоло у нас сыграют. Ну, давай перейдем к коэффициентам. Коэффициентам, кто как видит. На победу Сосуола. Ну, в нее вообще не верят. От 6 Абсолютно. до шести с половиной. Победа Милана 1.45-1.47. Ничья 4.70-4.90. Если я не ошибаюсь, то ничья тоже помогает Милану надержать да, просто не проиграть ну, И остальных не волнуйся, совершенно. Знакомая ситуация. Она вот 21 числа у нас тоже такая будет в нашем городе Казань. Рубин, Уфа. Вот жалко то, что вот здесь нет. Вот Сыграли бы этот матч. За выживание но да, представим просто кто кто из них рубин Ну рубин получается милан они же выше по, по турниру таблицы ну не сильно но да, да. в общем то да. да это это пускай будет уфа на два очка отстаются. нормально да. да. лучше милан конечно да милан сосуола заключительный тур итальянская серия Вот он, финал серии А, долгожданный для Милана. Наконец-таки, вот спустя столько лет, может стать чемпионом. Осталось только, получается, сегодня мне за Милан не проиграть. Да. Хотя они же могут еще рассчитывать на то, что Интер споткнется об Фиорентину. Да, там, по-моему, Фи... Сандория. Сандори, Сандория, да. ой ой ой ой ой Вот да уже Сандория, опасно. Сандория там... Что-то близко к зоне вылета, поэтому рассчитывать на такое, наверное... Ну, можно, конечно, но... Лучше все-таки от себя отталкиваться. Лучше выиграть в последнем матче. Да. Чтобы не чисто на фарте, а вот чистая победа. Все вот как полагается, все по красоте. Так, а где? А где? А где он сзади, что ли, у меня остался? Кто у тебя сзади остался? Эрнандес. Ой, какой хороший пас. Жиру, жиру, да и вот так надо попробовать. Нормально, попробовал. Защитника убрал, свободный коридор пробил, миссиас. Ага, очень, ой, как хорошо очень, прошли, очень, очень легко быстро. и в ближний. Нет, а вот сейчас не пошло, эх, сейчас не пошло. О, Эрнандес, хороший перехват. Прям суперский. Он у тебя сзади пока тусуются. Ну а че ему бежать вперед, когда тут есть тоже довольно-таки быстрые бегунки, например, Жиру. О, да, сколько? Ну. 50, скорость. -то. Ну и лет тоже, и скорость. Ну, это опыт. Да. Теперь побежали. Теперь побежали. А, я вижу то, что ты мне прессингуешь. А ты догони сначала. Вот. А, вот, Эрнандес пошел, да? Ушел! <смех> Ай, слился с газоном. Это кто там слился с газоном? Не успел посмотреть. Брайан Диас. Mm -hmm. И на дальний. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. не не ой Спокойно. Ты вратарь Милана, по-моему, получил там что-то, какую-то наградку, типа, самый топовый вратарь, топ-5 лиг. Ш -ш, заслужил, что заслужил, то Типа, и сухарей достаточно, и коэффициент надежности. А лучше вратарь Франции Донорума. Ну? Почему-то. А у них, кстати, статистика, по-моему, одинаковая. Это у маньяна, или как он там, маньяк. Маньян. Ну вот на ну, это Несколько... матчи раза в 2 меньше провел. Ты не читал уже, сам сказал. Я, честно говоря, удивлен, mm -hmm. что мне дали. Но, ну, порадовался, да. 0-0 да, да. после первого тайма. Статистика. Статистика следующая. Чего? Чего? О ожидаемый гол У меня 0-4, ага. а у тебя 1-4. Я думал, наоборот, будет. А у тебя когда были прям такие, чтобы многолешник ну, пол... момент? Ну, я у себя тоже не помню, но вот ну. ты, у тебя как-то тоже, да. Ну такой, типа ровненький тайм, 1-4-0-4. Ну что ж, у меня ударов больше, я не знаю. Угловых. Угловых тоже. Ладно, давай второй тайм. Вот там развязка. Развязка. Это же тоже в целом Милан устраивает. Вот это вот нолики на табло. Ну это-то да. Но хотелось бы, наверное, победить все-таки в матче. Хорош! Очередной троуре. Хорош! Тонали! Немножко сбил хотя бы темп атаки. Хорош, очередной троуры. Оле! О! Сколько у него звезд на финтах, интересно. На норках точно пять. Хороший очередной троуры. Ты говоришь, на норках 5, так пинах же нет. Тоже верно. 4 получается. Милая у, вас, милая у вас фамилия Эх, эх, эх, как же повезло сейчас так да ладно скамейка осталась, нормально о о пора надо, надо да надо все надо. Слатан, братуха выходи вперед о, сейчас так не И... не не не не не не не Хорош, стоим, не не успел. Что там? Не успел вынести. Нет, не буду менять. И, бра! Ой, головой. Вот еще пошли удары. 10 минут еще, 10 минут. Ну куда? Хорош. Стоим. Давай ты пропустишь, чтобы у нас был 1-0 в пользу Милана. Не надо забивать, не надо тебе забивать. Нет, нет, нет. Не будет такого, что Сосоло выиграет. Он пока и не выигрывает. Хотя по финансам-то это было бы наоборот приятнее. Да и Сосоло тоже 1-0. Ну балкон. все, уже не успеешь. Ну все, вноси и это самое. Да. Да, 0-0. <связь> Вообще без голов. Да редко. без моментов, что ж там говорится. Ну, знаешь, редко у нас такие программы получаются, когда вообще не забиваем. Да. Но под конец Милан прямо продемонстрировал очень интересное. По ожидаемым голам 0-8. Откуда столько у сосула моментов? 13 ударов у Откуда? Милана 3. Причем они играли в атакующий футбол. А сосула нет. Mm -hmm. Стараясь. А мы точно странно. теми джистиками Вопрос. Безусловно. Ну, 0-0, и Милан, получается, Чемпион. оформляет чемпионство. Да. Скудетта уходит туда. Итак, 0-0 в матче милан со со Сосуоло-Милан, они же играют в гостях, но... Руссонери оформляет Скудетта. Насколько правдив этот прогноз? Да, мне кажется... Вот ты сам сказал, Сосоло очень неудобный соперник для некоторых команд. Есть, поэтому они могут так в последнем туре чуть-чуть, так знаешь... Ну, подлить, что ли? Ну, я не я не сделать. думаю то, что Милан вот так вот 0-0 и одержит победу в чемпионате. Не, выиграют? Я думаю то, что все-таки выиграют. И со счетом, где-то наверное, 2-0, 2-1. Uh -huh. Ну, так будет, безусловно, спокойнее. Но такой вариант вполне возможен. Раз с такой нервишками, сопряжен. да. Конечно, а, там они, а там они, по-моему, с Интером параллельно играют, да? Ну, скорее всего, да. Но в один день точно, во mm -hmm. времени не плохо. по тоже там одинаковое время. Но, интру надо молиться, что Милан проиграет, но такого не будет. Не будет. Нет, Все, не будет. Да. Ну вот, на ну, правах болельщиков. Ювентуса, получается, тоже. Бело-черный, да. бело-черный. Ну, у тебя часть Фиорентины еще, по-моему, есть, да? Нет. нет, нет только Пьемонт -то и Кальчус. А, да. понятно. В общем, Милан должен стать чемпионом, по нашему мнению. Игорь Белногов, Роман Полинсков. Для вас в эту программу. Завершаем Конечно. чемпионаты вместе с вами. Пока.